Дисклеймер. Недавно вдруг снова заинтересовался нормандской теорией. Толчком к этому послужило видео Ежика Лисичкина о ней. Для тех, кто не в курсе, норманская теория отвечает на главный вопрос всей русской истории: Откуда есть пошла русская земля? И в частности, кто такой Рюрик? Легендарный основатель великой династии, правивший русским государством на протяжении 700 лет. Я решил поглубже покопаться в этом вопросе и высказать свое мнение касательно некоторых спорных его моментов. А поможет мне в этом игра? Крусадер Кингс. Если вы в первый раз на этом канале, то не удивляйтесь. Между прочим, это очень подробный симулятор жизни средневековых правителей, в котором детально воссоздана политическая ситуация 867 и 1066 годах. Это в третьей части, а во второй так вообще можно выбрать 769, 867, 936 или любую дату с 1066 по 1337. Разработчики этих игр очень внимательно изучили исторические документы и очень подробно, насколько это возможно, проработали политическую ситуацию, историю титулов и родословные персонажей. Когда существует такая удобная и наглядная модель истории, не будем же мы использовать ее только для того, чтобы просто играть. Можно же еще и изучать историю с помощью нее. А что, я вообще так ЕГЭ по истории сдал на 80 баллов? Итак, для начала введу тебя немножечко в курс дела. Короче, вот среди вот этих вот серьезных историков есть два противоборствующих лагеря. Одни считают, что древнерусское государство было создано варягами с добровольного согласия славян, так называемые норманисты. Другие считают, что древнерусское государство возникло как результат длительного самостоятельного развития славянского общества. Этих ребят называют антинорманисты. Ну, в вопросе того, кто создал. Древнерусское государство, тут я на стороне антинорманистов, как собственная игра, потому что она не может по-другому. В третьей части самая ранняя дата это 867 год, а Рюрик начал свое правление в 862-м. Но вот во второй части можно выбрать дату еще пораньше 769 год. И посмотреть, кто, по мнению разработчиков, правил на славянских землях до прихода Рюрика. А там обычные всем известные древнеславянские племена. Словени, Кривичи, Дриговичи, Поляни, Древляне и прочие чуди с весями. И если запустить игру в режиме наблюдателя и просто дать им немного поиграть с самим собой, то через лет сто, к началу эпохи викингов, они смогут создать какое-никакое, но зато свое государство сами. И никакой Рюрик им уже больше будет не нужен. Один балл в пользу антинормандской теории. Также спор идет насчет личности Рюрика, первого князя. Мол, кто он такой? Норманисты говорят, что он викинг-скандинав, которого славянские и финские племена призвали на княжение. Они также отождествляют его с конунгом Рюриком Ютландским, о котором чуть позже. Антинорманисты же говорят, что Рюрик на самом деле славянин по происхождению и ничего его со скандинавами не связывает. А что на этот счет думает Крусайдер Кингс? Ну и в третьей, и во второй части Рюрик это скандинав, исповедующий осатру, германское язычество. И все его родственники и придворные тоже скандинавы. То есть создатели игры придерживаются нормандской теории. Оно и понятно, парадокс интерактив, шведская студия. Заранее дадим один балл в пользу нормандской теории. Рюрик в играх правят ярлством Хольмгард, которое имеет такое название, если в настройках партии включено правило на культурные названия государств. Причем с самого начала у Рюрика доступно решение принять местные традиции, которые меняют его культуру на русскую, а религию на славянское язычество. Что, собственно, скорее всего, было и в реальной истории. Все викинги, прибывшие на Русь, быстро ославинизировались. Также все асатрицы в Crusader Kings 3 имеют повод для войны «Варяжское приключение», с помощью которого можно переселиться на новое место. Похоже, разработчики имеют в виду, что Рюри, как и многие другие скандинавы за пределами Скандинавии, стал правителем этих земель, использовав «Варяжское приключение». Вообще это довольно исторично, потому что скандинавы с 8 по 11 век массово совершали набеги на многие государства Европы и расселялись на широком пространстве от Восточной Европы до Северной Америки и Гренландии. А многие правящие дома Европы имели нормандское происхождение. Что же насчет Рюрика Ютландского, предполагаемого исторического двойника Рюрика? Он тоже есть в «Крусадер Кингс» в качестве ярла Голландии. Только из-за особенностей локализации он в обеих играх обозван Хрюриком. Но ссылка на Википедию, которую нам заботливо оставили разработчики, ведут именно на того Рюрика, которого некоторые ученые отождествляют с Рюриком. Однако в игре же у этого Хрюрика нет ничего общего с Рюриком, ну кроме скандинавской культуры. Это абсолютно два разных персонажа. Рерик даже старше Рюрика на 10 лет. На русской, как и на английской википедии, написано, что Рерик и его брат Харальд были по каким-то причинам изгнаны из Ютландии. Но, судя по всему, они после своего изгнания решили переселиться не на восток, в сторону славянских земель, а на запад, в сторону Фризии, в город Дорестат, и остались там до самой смерти. Главным аргументом ученых о том, что Рерик – это Рюрик, таков. Наиболее обоснованная научная теория отождествляет первого русского князя с прославленным датским конунгом Рориком Ютландским, который исчезает со страниц западных хроник на момент призвания князя славянскими племенами. Чуешь? Чуешь? Вранье! Потому что даже Википедия описывает, что происходило с Рериком из Дорестада после 862 года, в котором по летописи на Русь были призваны варяги. О нем встречаются записи о том, что он в 873 году принес присягу на верность Людовику Немецкому. Вот этому вот. Только в «Крусадер Кингс» он почему-то умирает в этом году. Но это все равно позже 862 года, в котором он якобы исчезает со страниц западных хроник. Так куда он исчезает? Одно, да, получается, не исчезает. Значит, либо это был какой-то другой конунг Рерик Ютландский, которого потом призвали славяне княжить в Новгороде, либо с хронологией что-то напутали. Либо случилась какая-то временная аномалия, и Рерик из Доростада раздвоился и мог быть одновременно и в Фризии, и в Новгороде. Либо давайте просто признаем, что Рерик и Рюрик — это просто тески, жившие в одно и то же время в двух разных местах. А те, кто их отождествляет, просто разносят древнюю байку. И я хочу сказать спасибо разработчикам, которые не стали потакать этим легендам и оставили Рюрика и Рюрика на своих местах, никак не связывая их между собой, даже сделав их принципиально разными. Короче, уже во время монтажа до меня дошли сведения, что есть исследования, которые говорят, что Нестор-летописец мог ошибиться в хронологии на 14-15 лет. И описываемые им события, призвание варягов, могли произойти позже 862 -го года, лет так на 14. В таком случае это не исключает того факта, что Рюрик и Рюрик это одно и то же лицо, но я все-таки считаю, что даже так не стоит их отождествлять. Потому что больше нет никаких других доказательств, кроме как того, что просто имя похоже. И я хотел рассмотреть еще одну важную детальку. Самые жаркие споры у норманистов и антинорманистов ведутся вокруг одной строчки из повести временных лет. Вот еще в летописи написано, что Рюрик был не один, а с братьями Синеусом и Труваром. Во второй части про них почему-то забыли, а вот в третьей части они есть. Если мы посмотрим на родственников Рюрика, то у него есть два брата, Сигниот и Торвар. Не Синиус и Трувар, конечно, но созвучно. Можно предположить, что это просто скандинавские версии их имен. Так же, как и князя Олега зовут Хельги, а князя Игоря Ингвар. К началу событий игры, то есть в 867 году, два брата Рюрика уже мертвы. Но можно увидеть, что Сигниот-Синиус... Правил в Белоозере, а Торвор Трувор в Пскове, что в принципе соответствует летописи. Вроде бы все логично, да, но не пришел же Рюрик один в самом деле, он наверняка еще родственников привел. Но тут зарыт еще один прикол. Короче говоря, есть такая теория о том, что Синиус и Трувор на самом деле не существовали. Отталкивается она от того, что Синиус, дескать, не мог быть Белозерским князем, так как археологически существование города Белоозера прослеживается только с X века. Но ничто не мешало летописцу просто пойти на это упущение и написать, что Синеус сел в Белом озере, вместо того, чтобы долго объяснять, что тогда на том месте или примерно близко к тому месту стоял другой город или племенное поселение. Как бы бумага не дешевая, а современники и так поймут. Что же ученые предложили взамен? Чем объяснили загадочных Синеуса и Трувара? А тем, что Синеус... Это на самом деле синий хус», что переводится со шведского как «свой род». А «трувор» — это «труваринг» — «верная дружина». И Рюрик пришел княжить не с братьями, а со своим родом, в который входил, например, князь Олег Вещий, и верной дружиной. Ну, объяснили так объяснили. Мое почтение. То есть, по их мнению... Летописец имел в виду, что Рюрик сел править в Ладоге, свой род сел править на Белом озере, а верная дружина в Изборске. Ну как-то вообще нелепо получается, на мой взгляд. Чему верить вам, решайте сами. А может я вообще зря все это разбираю, и все играют в эту игру просто ради мемов и покарасов карты? В общем, счет между нормандской и антинормандской теорией оказался 1-1. Здесь, как и везде, истина где-то посередине. У славян было свое государство, но с властью в нем было не все понятно. Поэтому они решили призвать модных в то время варягов на свою землю. Поставили Рюрика, чтобы он решал все их проблемы, защищал от врагов. И связали его всякими клятвами и договорами, чтобы особо не рыпался. Это уже потомки Рюрика начали прибирать к своим рукам больше власти, считать эти земли своей собственностью, а народ своими подданными. И заодно смешались с местными, так что их вообще теперь было не отличить. Я понимаю, что мог многое упустить и во многом ошибиться, что естественно, непростительно для человека, который изучает и анализирует историю по видеоиграм. Я уже чувствую, как ты пишешь мне комментарии, в которых... Подробно поясняешь, в чем я не прав. А если еще не пишешь, то пиши. Лишний трафик под этим видео мне не повредит, как лайки и подписки. В общем, всем спасибо за просмотр, спасибо спонсорам. Всем удачи и всем пока.